Всем доброго дня, с вами самоостройщик Леха и это вторая серия по возведению моей мастерской мечты. В предыдущей серии я сделал основание для своей опалубки, теперь ее нужно хорошенько усилить и в этом мне помогут старые доски и трикулерная пила. Выпиленные колья я вбивал в грунт на 30 сантиметров и 20 сантиметров оставалось торчать. И теперь эти колья я подопру другими кольями, которые также углублю в землю, но уже на полметра. Коли забиты, теперь необходимо установить распоры. Также побегаю к помощи циркулярной пилы. Многим на заметку, для удобства работы я наклонил диск циркулярной пилы под угол 27 градусов. И теперь распорки входят просто идеально. Теперь переходим к арматуре, для этого изобретаем станок для изгиба арматуры, для этого нужно две деревяшки и два железных уголка, любых, больших, маленьких. Поначалу пробовал сделать полностью все из дерева, прогинается, арматура продавливает волокна дерева, не падет. Берем трубу, вставляем арматуру и начинаем изгибать готовые изделия, помним, чем больше рычаг, тем легче погнуть арматуру. Приступаю к изготовлению арматурного каркаса. Так как я уже не первый год строюсь, я уже наконец-то научился делать правильно обвязку влос из арматуры. Поэтому вот так вот делать нельзя. Даже не запоминайте. А вот так вот нужно. Так я и буду делать. Арматуру для каркаса использую 12 миллиметров. именно такое ощущение мне выдал калькулятор фундаментов, который набрал в интернете. армированием закончил теперь переходим к следующему этапу но сначала арматурный каркас необходимо приподнять так как мой фундамент будет небольшая плита и для избежания теплопотерь я решил как следует утеплиться для мелкозагубленных фундаментах каким является моя плита необходимо избежать пучения грунта для этого нужно утеплить отмостку и цоколь, что я планирую сделать в дальнейшем. Важно правильно рассчитать толщину утеплителя и ширину отмостки для региона, в котором вы проживаете. Это можно делать с помощью калькулятора или прокуратироваться с профессионалами на сайте по ссылочке в описании. Утеплять основание фундамента я буду утеплителем Пеноплекс Фундамент толщиной 50 мм. Конструкция утепленной плиты предполагает передачу всех нагрузок от сооружения на слой утеплителя. Именно поэтому для утеплителя пеноплекс предъявляются очень высокие требования к прочности. К тому же пеноплекс имеет практически нулевое водопоглощение. Это значит, что конструкция фундамента и дома полностью защищена от влаги и из земли, и из воздуха. Ну и что не самоважно, или уж сказать, самое главное свойство утеплителя пеноплекс, это предотвращать потерю энергии, которая будет происходить через бетонное основание в грунт. То есть теплые полы делать своей мастерской я не планирую, но и стоять на холодной плите я тоже не буду, потому что температура моей плиты будет равняться температуре воздуха в этом помещении. Ссылочка на качественный утеплитель и калькулятор для его выбора будет в описании. После утепления, сверху необходимо постелить пленку. Кто смотрел Макса, это канал Дом в деревне, тот наверное видел, как в момент залития бетона, утеплитель у них он поплыл. А так как я дилетант, я этого хочу избежать. Пленку уложено, теперь нежно опускаю арматуру на специальной подставке. Немного поразмыслив и покопавшись в своем огороде, нашел ПНД трубу, которую я буду использовать в качестве закладных. Закладные будут выходить прямо в центре стены, по которым в дальнейшем будут тянуть свой кабель. Но вопрос, откуда я знаю, где что будет, в этот раз я скачал готовый проект в интернете и теперь его придерживаюсь. На момент монтажа этого ролика бетон еще не подъехал. Так что сам процесс бетонирования данного творения мы увидим в третьей серии. Ну а пока все. Давайте. Не болейте, не скучайте. Впереди у нас бетон.